Всем доброго времени суток, меня зовут Лариса и я очень рада приветствовать вас на моем канале. Канал создан недавно и один из разделов канала посвящен музыкальным видеопоздравлениям. Цель канала – дарить людям радость. В чем это выражается? А все очень просто, любому человеку очень приятно будет получить красивый, душевный вспоминающийся подарок. и подарок. если вы в растерянности и не знаете, что подарить, вас беспокоят мысли о том, каким же должен быть хороший подарок, то я вам подскажу. Подарок может быть любым. Главное, что он должен быть приятным и принести радость. И реакция на подарок должна быть только положительная. Ведь подарок – это не просто вещь, а вещь, наполненная содержанием. Подарок является посланием души. Он должен быть искренним, и это самое ценное в подарке, даже если он совсем маленький и недорогой. Согласитесь, что красивое видео сопровождение любимой мелодии и состроенными фотографиями – прекрасный подарок. Друзья, подписывайтесь на мой канал, и вы сможете скачать любой понравившийся вам ролик или просто посмотреть. Также вы можете заказать видео поздравления с предоставленными вами фото и указанием мелодии, которая будет сопровождать ролик. Хотите узнать подробности, как заказать поздравление? Тогда жмите ссылку под видео, она находится в описании ролика. Всем приятного просмотра и не забудьте подписаться и сделать лайк.